Петр Баранчеев – российский актер театра и кино, звездатели сериалов и полнометражных фильмов. Его излюбленные амплуа – военные или стражи порядка, мужественные герои, которые нередко наделены чувством юмора. Сам артист не жалуется на судьбу, считая свою творческую жизнь счастливой. Петр родился 9 июня 1974 года. Детство будущего актера прошло в поселке Большевик Серпуховского района Московской области. Никто из родственников Петра не имел отношения к киноискусству, да и сам мальчик в юные годы не помышлял о подобной стезе. После школы Баранчеев поехал в Калужскую область, где в городке Тарусе поступил в художественное училище на скульптора. Юноша пробыл там всего несколько месяцев, а потом забрал документы и вернулся домой. В Серпухове Петр стал учиться в профессиональном техническом училище на курсе мебельщиков-краснодеревщиков. Работу по специальности найти не удалось и Баранчеев подрабатывал там, где придется. В конце концов, творческая жилка дала о себе знать. Баранчеев уехал в Москву и поступил на режиссерский факультет Гуманитарного института. За три года учебы студент освоился в столице и узнал, какие из московских педагогов считаются более востребованными. Когда знаменитый Олег Ефремов объявил дополнительный набор абитуриентов мужского пола в мастерскую в школе студии МХАТ, Петр Баранчеев не раздумывал ни секунды. Это решение определило дальнейшую творческую биографию артиста. Парня поддержал его брат, который тоже получал образование режиссера. Позднее он поменял профессию и стал художником-керамистом. Петр бросил режиссерское направление и перевелся к Ефремову. Вместе с Баранчеевым на курсе занимались восходящие звезды Александр Арсентьев, Павел Ващилин и Елена Полунина. После студии художественный руководитель зачислил выпускников в том числе и Петра, в труппу Московского художественного театра имени Чехова, которым тогда руководил. Там артист выступал до 2003 года. После смерти Олега Николаевича театр возглавил Олег Табаков, и Баранчеев ушел в Московский драматический театр на Малой Бронной, где выступает по сей день в спектаклях «Ревизор», «Принц Каспиан», «Неугомонный дух» и «Нежданный гость». В кино Петр Баранчеев дебютировал в 2000 году в приключенческой мелодраме «Граница. Таежный роман». Ему досталась роль офицера, которая моментально сформировала основное амплуа актера, брутальный мужчина в погонах. При росте артиста 185 сантиметров и спортивной комплекции вес 86 килограммов такой выбор режиссеров неудивителен. Во всех самых известных картинах актер играет или следователя, или военного, или охранника. Первую известность Баранчееву подарила мелодрама «Женские истории». В 2006 актер исполнил эпизодическую роль в психологической драме «Палач», где главную героиню сыграла Ирина Апексимова. В этом же году имя Баранчеева появилось в титрах сериалов «Угон», «Телохранители тюрьма особого назначения». Следующей заметной картиной стала историческая сага Русичи, в которой речь пошла о исторической языческой Руси. Петр Баранчеев вновь предстал в отрицательном образе завоевателя по имени Вепрь, которому противостоит белый воин Властимир. Интересно, что съемки проходили под Выборгом осенью, в сезон дождей. При этом актерам приходилось следить за гримом, который по несколько часов каждый день наносили гримеры. Как позднее признавался Петр, характер его героя был изменен во время монтажа, многие яркие сцены по задумке продюсеров не попали в окончательный вариант фильма. В деревенской мелодраме «Хозяин», которая дала новый виток популярности Петра, актер перевоплотился в бывшего военного Жарова, вставшего на защиту земель родного поселка. Позднее фильмография Баранчеева пополнилась работами в мелодраме «Возвращение домой». Детективе «Мент в законе», 4, сериале «Хозяйка моей судьбы». Зрителям полюбился проект о деревенской жизни Васильки, в котором Баранчеев сыграл вместе с Еленой Шиловой и Иваном Житковым. Еще больше об актере заговорили после демонстрации иронического детектива «Любопытная Варвара», в котором Петр сыграл в дуэте с Еленой Яковлевой. В этом сериале Баранчеев снимался на протяжении двух лет. В 2014 году поклонники наблюдали артиста в главной роли в сериале «Поздние цветы», где Петр Баранчеев получил роль мужа главной героини Веры, разрушившего брак ради молодой любовницы. Крах семейной жизни приводит женщину к переоценке ценностей, и вскоре она находит настоящую любовь в лице летчика Потапова. В этом же году актер засветился в ряде картин «Полоса отчуждения», «Пороги», «Практика», «Сильнее судьбы» и «Холодный расчет». В 2015 году Петр Баранчеев снялся в криминальной драме «Дочь за отца», романтической комедии «Три счастливых женщины», «Боевики, морские дьяволы», «Смерч», «Два и «Комедия молодежка». В 2016 году с участием артиста вышли четыре картины, в комедии на блины» Петр сыграл главного героя. В мае 2017 года стартовал показ мелодрамы «Цвет спелой вишни», в которой Петр получил роль персонажа Сергея. Через три месяца состоялся показ драмы совместного российско-белорусского производства «Черная кровь» о судьбе двух сестер, Ольги и Ирины, которые влюбляются в одного юношу Славу. Петр исполнил роль героя Филатова. Спустя год в кинокарьере Баранчеева произошел настоящий прорыв. С участием артиста на экраны вышли 10 проектов. Наиболее значимыми для Петра оказались мелодрамы «Галина», где он предстал в главной роли, а также рейтинговые сериалы «Практика 2» и «Скорая помощь». Петр Баранчеев – Несмотря на профессию, достаточно непубличный человек. Известно, что личная жизнь артиста сложилась счастливо. В 26 лет актер познакомился со своей будущей женой на вечеринке общего друга. Девушка к миру театра и кино не имела никакого отношения. Роман окончился свадьбой, а с появлением детей супруги не торопились. Сейчас в семье воспитывается дочь, появившаяся на свет в ноябре 2012 года. Фото девочки периодически появляются в персональном микроблоге актера в Инстаграме. Здесь же Петр делится новостями о предстоящих работах и размещает кадры со съемок, в которых участвует. Сейчас Петр продолжает расширять свой репертуар за счет новых работ в кино. В 2019 году артист представил главного героя в детективе «Горная болезнь». В фильме речь пошла о девушке, которая по неизвестной причине пропала во время романтической поездки в горы. Расследовать дело об исчезновении сестры и подруги отправляются ее брат и его жена. Появился Баранчеев и в мелодраме «Цветочная танго», где перевоплотился в бывшего военного, который не сумел приспособиться к гражданской жизни. В 2020 году с участием актера вышли картины о и закрытый сезон, а также очередной сезон полюбившейся скорой помощи.